«Ислам в мультикультурном мире» – форум, на который ежегодно съезжаются гости из разных стран и городов. Более 10 лет форум представляет собой одну из авторитетнейших экспертных площадок в области исламоведения, востоковедения, вопросов государственно-конфессиональных отношений и межконфессионального согласия, а также актуальных проблем современной исламской умы России – от образования и просвещения до профилактики идеологических девиаций в среде верующих. В этом году он проходит в два дня – 29 и 30 сентября. Организаторы мероприятия представили делегатам обширную программу. Пленарное заседание, мониторинг, секции с наименованиями самых разнообразных тем и всероссийские конкурсы. 29 сентября в зале заседания Попечительского совета Казанского федерального университета состоялось пленарное заседание. Оно началось с приветственных слов представителей сферы науки и образования. Первого проректора, проректора по научной деятельности Казанского федерального университета Дмитрия Таюрского. Наш университет получил федеральный статус 12 лет назад. И сразу был взят курс на то, чтобы Казань и ее классический университет вновь стали мировыми центрами востоковедения, сломоведения, теркологии и арабистики. И здесь, безусловно, можно согласиться с фразой главы республики Рустам Ругалевичем Минихану, что сегодня Татарстан является своеобразными воротами вхождения в Россию со стороны исламского мира. Научного руководителя Института востоковедения Российской Академии наук Виталия Наумкина. Мы приглашены сюда, мы, в общем, каждый год сюда стараемся приезжать. Это замечательное мероприятие, одно из самых интересных, наверное, в России, посвященных исламу, проблемам ислама, исламоведения. Заместителя председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации Рината Исламова. От имени Духовного управления мусульман Российской Федерации, всего нашего духовенства и себя лично приветствую вас братским мусульманскими пожеланиями мира, милости Всевышнего его благословения. Молю Господа миров даровать успеха и плодотворной работы вашему собранию, направить... Итоги совместной интеллектуальной работы на достижение гармоничного развития обществ, народов и государств в современном мире. Ректора Российского Исламского Института Рафика Мухаммедшина. Российский Федеральный Университет, а не только благодаря вот данному международному форуму. Вообще для нас является для исламских учебных заведений Татарстана, но важнейшей площадкой. Мы начинаем с 2007 года, работаем активно с федеральным университетом. Мы прошли очень большую школу. Благодаря федеральному университету мы вот, учились многому. И исполняющего обязанности ректора Болгарской исламской академии Айнура Тимирханова. Это мероприятие проходит, как я уже сказал, в юбилейный год тысячелетия принятия ислама в Волжской Болгарии. Несомненно, принятие ислама нашими предками стало эпохальным событием, на века, определившим ход и характер дальнейшего развития ислама и всей мусульманской умы в России. Оно обеспечило впоследствии значительный вклад российских мусульман общеисламское и общемировое культурное наследие. Далее участники форума представили свои доклады. Делегаты из России, Турции, Алжира и Йемена озвучили свои мысли касательно актуальных и волнующих тем в мире ислама. Каждый из спикеров отразил в выступлении свой взгляд на проблемы и неоспоримо хорошие стороны ислама в межкультурном мире. Форум ежегодно собирает признанных ученых, представителей органов исполнительной власти, духовенства для совместного обсуждения и обозначения траектории сохранения и развития мира и конструктивного диалога в нашем многонациональном и много. Конфессиональной стране Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Фарид Захитуглы, Универньюз.